Всем привет! Я рада видеть вас на своем канале. И сегодня я хочу показать вам новинку из магазина FixPrice как набор для вязания клатча. Что у нас идет в набор? Пряжа, металлическая цепочка, магнитная застежка, основа, игла две штуки и инструкция. Так, давайте откроем, посмотрим, что внутри у нас идет. Внутри идет инструкция шаговая вот такая пряжа 180 метров очень мягенькая тут идет цепочка иголки и застежка и вот такая вот основа так складывается посмотрим что из этого вышло не переключайтесь ну что, вот такой клатч у меня получился. Честно, тут я добавила своего, потому что по инструкции немножко там не очень получается, пробелы. В общем, как-то так. Ну, конечно, его никуда не подеть, ну что тут вот все видно, вот эти все швы. Не знаю, кому как. Ну, честно, я не советую тратить деньги на эту ерунду. Как бы это... Ну, кому как, конечно. В общем, на этом все. Если вам было интересно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Буду рада видеть вас снова. Всем спасибо.